Плов готовим, братьям, все пост держим, два казана, ну, народ, а это 300-350 человек, и втор, все вместе, гружно. Mm -hmm. Это год, в э, ну, 2003 году, сейчас ну, 20 дней. Вы здесь вот на ябрызки мечети готовите, да? Да, плот? да, да. А Грамоза. Кто спросит, вы им помогаете? Да, да, да, да. Сначала татарская кухня, сейчас вот башкирская, да. потом таджикская кухня идет, потом янгурская, да, киргизская, да, да. чеченская, да. так, узбекская кухня. Вот так, смотрите, вот. Лепо надо. Ну, для плова да, что ли? Да, чуть-чуть там камень есть чистенький. So I'll make